Ребят, всем привет! Сегодня понедельник, поэтому пришло время разобрать, что там происходит на рынке криптовалют, как закрылась неделька, что мы сейчас видим на рынке – это падение, разворот тренда, и мы идем вниз. Или же это обычная коррекция, после которой для нас с вами появится возможность докупить или усреднить, или кто еще не покупал. В общем, набрать какие-то позиции с возможностью проехаться и заработать на лонге. Также посмотрим, что у нас по альт-сезону, там мини-альт-сезон, да, мы предполагали, что он будет. Если еще какие-то надежды, что те же самые альткоины постреляют или у нас уже начинаются проблемы и мы летим в пропасть. Ну что ж, кому интересно, присаживаемся. Поехали. Итак, ребят, смотрите, предыдущая неделька закрылась у нас по Медвежьи, закрылась баром, да, поглощением. Той недели которая была перед этим то есть все покупки мы поглотили продажами и эта неделька открывается тоже у нас таким падением да ну уже не падением ну как бы как минимум коррекцией. смотрите все это движение которое сейчас происходит как минимум оно ожидаемо оно читаемо и оно закономерно разгрузить индикаторы много налипло людей в лонг Поэтому, особенно с плечами, поэтому сейчас идут на закономерную коррекцию и заодно все, кто лонговал и лонгует, их с плечами выбивают. Уже до 10 плеча по биткоину вынесли, по альтам, конечно же, уже вплоть там практически до 5 Поэтому вот эта вся коррекция, которая сейчас происходит в предыдущем видео. Сразу говорил, когда мы еще наверху были, что я сюда жду именно биткоин. Мы пришли. Первые тока на зоне мы выбили вот здесь на 27-200, да. Но я предполагаю, это еще не конец падения или коррекции, потому что вот явное, явное именно... Как вы видите, стопы спрятаны лонгистов именно за уровнем 26500, да, и пониже. Поэтому для меня, как минимум, самая первая и интересная точка входа, попробовать там лонг-лангануть даже в краткосрочной, среднесрочной перспективе, это как раз где-то 26-26500, когда выносит лонгисты и оттуда уже мы можем разворачиваться и идти к целям, как минимум, вот эти, что я не рисовал, там, 32 тысячи или за перехай, да. Это если мы собираемся продолжать там рост. Если же просто будет акс-скок, да, и потом уже мы идем на более глубокую коррекцию, ничего страшного, мы можем по дороге тоже забрать какое-то неплохое движение. В общем, как вы понимаете, 26 и 26500 это для меня первая зона, где я готов рассмотреть и попробовать стартануть в лонг и вторая зона к которой мы можем прийти это тоже будет еще в принципе нормально закономерно это протестить уровень 25 то есть спуститься и вынести здесь всех практически на 24 25 мы можем резким сквизом или медленно неважно как мы это сделаем ну конечно уже будет страшно там здесь будет страшно очень и пограничная будет ситуация и покупать здесь Обратно уже желание ни у кого не останется. Поэтому может биткоин спуститься и в район 24.25 и оттуда уже стартануть наверх. Также мы можем стартануть наверх из текущих. Обратно же не раз по поводу этого движения, которое у нас происходило, биткоин не давал зайти. Да? Но как вы видите, потом биткоин может вот такую историю нарисовать и резко всех таки вынести. Поэтому вынос на 24.25 я в принципе... Ожидаю и не удивлюсь, если он будет. Но если мы, друзья, уже пойдем ниже, там, 24 тысяч, закрепимся ниже 24 и пойдем спускаться, то для меня это будет э, тревожный знак. Ну, то, что тревожное, я бы понимать, что мы, скорее всего, спустимся обратно в эту зону накопления, там, 17 800 да, и там, 21 тысяча. И вот здесь можем обратно болтаться очень долго, там, в течение... Полгода или как минимум до осени. А это еще может произойти, вот если мы возьмем и скопируем бары предыдущего а, дна, да, с 4000 долларов, когда биткоин стартовал. И наложим вот эту всю историю на наш график. Мы видим, что здесь все очень даже плюс-минус, да, там идет, повторяется. И вот здесь мы видим, что биткоин как раз вот... Когда спустился, вот если мы закрепимся ниже 24 тысяч, мы можем плавно-плавно спускаться и потом вот так резко всех вынести вплоть там до 17 тысяч обратно. Это такой второй сценарий, он более медвежий. да, Это если у нас в мире события какие-то произойдут очередные очень плохие, что-то там ставкой начнут опять ее там поднимать. Не дай бог обострятся еще какие-то не дай бог там жесткие политические или военные меры также вот видите вы на своих экранах у нас кстати рынок еще может потрепать почему потому что вот на этой неделе у нас отчеты видите крупных множество компаний а это все конечно же будет реагировать рынок S&P 500 и за ним конечно же ходит и биткоин по S&P 500 я вот рисовал два варианта если мы пробиваем его вверх вот нас следить, вот тогда уже начнется и можно будет уверенно сказать, что у нас и на рынке криптовалют появится возможность лонговать и хорошо заработать. Будет и альты стрелять, и биткоин будет подрастать. Если пойдем по второму сценарию, ой, по первому сценарию, что тоже закономерно в коррекции, вот где-то в район 4000, а потом наверх, то как раз биткоин реализует вот эти 24-25 как минимум. Но если все будет очень фигово, да, хреново, то мы вот эту трендовую проломаем и пойдем вниз обратно на 3 500, то можете представить, что будет с криптовалютой. Это будет Это опять биткоин там в районе 17-18 тысяч как минимум. Но как минимум не будем сейчас загадывать и впадать в такие медвежьи настроения, как минимум. Я вижу возможности для ланга с понятными стопами. Это вот я сказал 26 26 500, и потом конечно же 24 25 это будет вообще актуально и как раз с этих зон там можно присматриваться к альтам которые более себя уверенно чувствуют. по поводу альцизона бинанс доминация вернее биткоин доминация у нас как я сказал если отскочит от уровня он как раз и отскочил и я давал эти опасения писал телеграм-канал обязательно туда подписывайтесь там информации да и больше мы отскочили, альтам в моменте стало очень плохо. И они просели намного больше, чем биткоин на вот этой коррекции. И сейчас у нас доминация начинает после отскока обратно идти к этому уровню. Там 47. И вот этот уровень 47, если мы пройдем вниз, надеюсь пройдем вниз, то у нас останутся шансы, ребят, на вот этот мини-альт сезон. И альткоины могут прибавить в моменте там плюс 30, плюс 50, плюс 100. А некоторые, которые на легкой капитализации, могут и 2-3 икса дать. Ну, попробуй сейчас на каком рынке найти их. да? Поэтому нужно слить с доминацией. Если мы обратно оттолкнемся и пойдем выше там, 48 к 50, то, к сожалению, аль сезона нам не видать еще некоторое время. Как минимум. И для альты, как вы понимаете, это очень серьезный очередной удар и падение по криптовалютам именно в альткоинах. да. Мы можем по многим увидеть даже обновление своих а, минимумов. Поэтому с альткоинами будьте осторожны. Как только доминация прошьет 47, уходит ниже, потом рекомендую обратить на них внимание. Поэтому вот эту недельку, ребят, жду как минимум реализации вот этих. Выносу стопов 26-26500. Возможно здесь какая-то консолидация. И потом надеюсь, что биткоин отсюда уже стартанет наверх. Либо по второму варианту 24-25. И оттуда обратно же такие как минимум отскок наверх он должен быть. В любом случае я торгую и пробую только от ланга. И это делаю я еще с 16 тысяч долларов. Все, ребят, ваши мысли, как всегда, я готов выслушать. Пишите обязательно в комментариях. Ну и, как всегда, я вам желаю всем удачи, всем профита. Всем пока.